Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, и вы попали на канал Акигай, и мы здесь с вами обучаем техническому анализу прямо на живых примерах. Делаем свои прогнозы, делаем анализ, и вы уже думаете своей головой, и сами решаете, что делать с этим анализом. Напоминаю, что у нас есть куча предыдущих видео, которые вы можете посмотреть и получить опыт в плане тех анализа. То есть сравнить то, что мы предполагали, с тем, что произошло. И плюс ко всему, друзья, рекомендую канал... Обучающий в Телеграм, который недавно создал Здесь будет все, что нужно для начинающего трейдера Просто приходите, подписывайтесь и обучайтесь Итак, давайте начнем В этом видео мы с вами проанализируем биткоин Здесь особо ничего не произошло, поэтому говорить в принципе мало о чем можно И поэтому мы с вами также затронем золото, серебро и евро-доллар У меня большая часть аудитории смотрит обзоры биткоина Поэтому сначала мы проанализируем биткоин И потом вы уже сами решаете, смотреть вам дальше или нет Но рекомендую все же посмотреть чтобы получить опыт в планетах анализов, поскольку на других активах по типу золота, серебра, евро, доллара намного больше ситуаций, хороших, на которых можно обучиться. Итак, друзья, биткоин. Что у нас здесь произошло со вчерашнего дня? Биткоин дошел у нас до уровня 35 тысяч и резко откатился. Сейчас происходит коррекционное движение вниз. Напоминаю, что у нас здесь присутствует паттерн, указывающий на повышение, который образовался при ложном пробитии уровня 30 тысяч. Вот у нас паттерн, указывающий на повышение. Однозначностой паттерн с большой тенью снизу. И наши цели – это уровень 35 тысяч, 37 тысяч, 39 тысяч, 41 тысяча и 45 тысяч. Цели, естественно, в лонг. Итак, друзья, что мы здесь видим? Мы можем начертить здесь трендовую линию сопротивления. Вот таким вот образом. Мы видим, что цена нарезким и движением подошла к трендовой линии сопротивления – произошел такой ложный пробой трендовой линии сопротивления, цена вернулась и теперь находится ровно на ней Я предполагаю, что мы можем удалять вот такое движение, вот раз, вот два и далее уже выход вверх и движение дальнейшее вверх Поскольку вырисовывается такая хорошая ситуация для пробития трендовой линии и дальнейшего движения вверх Сигнал у нас присутствует на дневном тайфрейме, в локальной картине пока что у нас сигналов особо нет Просто цена находится в диапазоне, ходит от уровня 30 тысяч до уровня 35 тысяч Напоминаю, друзья, что это мое субъективное мнение, мое видение рынка И я не рекомендую слепо следовать моим прогнозам Думайте своей головой, и принимайте решения, всегда ставьте стопы И не заходите на сумму в более чем 5% от депозита Судя по факторам технического анализа, который я нашел, больше вероятность того, что цена пойдет вверх Больше вероятность того, что она пойдет вверх, но напоминаю, что это рынок и цена может спокойно уйти дальше вниз то есть по теханализу это повышение И в случае какого-либо непредвиденного движения не в нашу сторону У нас для этого есть стопы и правила мани-менеджмента и риск-менеджмента Еще раз говорю, мы прогнозируем повышение нашей цели 35 тысяч раз Вторая цель 37 тысяч, третья цель 39 тысяч Четвертая 41 тысяча и пятая 45 тысяч Вы можете посмотреть предыдущее видео, посмотреть, как мы анализировали И посмотреть, почему мы выбрали именно эти цели Итак, переходим, друзья, к золоту здесь мы с вами словили просто колоссальное движение вниз, примерно в данном месте мы с вами прогнозировали понижение, вот в данном месте мы прогнозировали понижение, и словили вот такое вот просто колоссальное движение, я думал, что цена дойдет до уровня максимум 1800, но она даже превысила ожидания, и дошла до уровня 1750, здесь находится у нас область поддержки, локальная, плюс ко всему, обратите внимание, что немного отдаляю график, здесь у нас присутствует трендовая линия поддержки, и цена вполне может еще небольшое движение сделать вниз, до этой трендовой линии поддержки Но а, также она может отключить прямо сейчас У нас здесь присутствует малюсенький паттерн, указывающий на повышение Вот он, Ну, не сказал бы я, что это сильный паттерн И локальный уровень поддержки, также не сказал бы я, что это сильный уровень а, Существуют факторы, опять же, для дальнейшего повышения, но сигнала нет То есть сигнала совокупность факторов как минимум трех У нас здесь два фактора для повышения — и вполне вероятно, что цена может пойти еще немного пониже, до трендовой линии поддержки, только потом уже отскочить Итак, друзья, серебро, здесь мы прогнозировали движение вниз, вот от данного места, от трендовой линии сопротивления до трендовой линии поддержки Движение мы с вами хорошее поймали, цена у нас входит в диапазоне такого треугольника, с потенциалом на выход на повышение То есть уже примерно вот здесь, вот в этом месте, мы можем предполагать повышение Опять же, цена может немножко опуститься до трендовой линии поддержки и только потом отскочить Ждем сигналов, пока что сигналов нету, есть только факторы для повышения, как и на золоте. Евро-доллар, друзья. Здесь мы прогнозировали также понижение вот от этого места. От этого места мы с вами прогнозировали понижение до наших целей. Это 1.21 и 1.20. Опять же, понижение полностью реализовалось, даже превысило наши ожидания. Что теперь здесь у нас вырисовывается? Здесь вырисовывается у нас фигура технического анализа «Двойная вершина». Обратите внимание. Вот у нас «Двойная вершина». Обратите внимание на совмещение... Фигуры технического анализа То есть здесь у нас есть фигура клин Вот она Два раза она встречается с потенциалом на понижение Но при этом эти две фигуры возникли в более масштабной фигуре Двойная вершина Естественно она еще полностью не образовалась Она будет считаться завершенной только в тот момент Когда уровень поддержки у нас здесь пробьется Но на основе всех факторов мы можем предположить Образование данной фигуры То есть мы предполагаем сначала коррекцию После такого масштабного движения вниз Коррекцию и потом Движение вниз до уровня 1.17. Далее здесь у нас будет область поддержки, которую нужно пробить. И в случае пробития мы с вами пойдем до уровня 1.12. То есть отработаем данный потенциал. Фигуры, двойная вершина. Откроем, друзья, недельный тайфрейм. Естественно, это сигнал такой масштабный, долгосрочный. То есть отрабатываться будет много недель. Здесь у нас находится сильная область сопротивления. На недельном тайфрейме мы видим огромную свечку на понижение. Просто колоссальных размеров, вот она Обратите внимание на предыдущие свечи на повышение То есть они гораздо меньше, чем эта свеча То есть присутствует огромная сила у продавцов И судя по данной свече, цена вполне может откатиться Даже вот таким вот образом до основания данной свечи То есть в любом случае сейчас будет коррекция И только потом вероятно движение вниз Друзья, вот такая вот картина технического анализа у нас образуется Скоро я создам телеграм-канал с анализом В котором я буду публиковать очень многие активы Будем их с вами вместе анализировать в том канале. Обязательно ставьте палец вверх, если это видео было для вас полезным и информативным. Пишите свою обратную связь в комментариях, пишите ваше мнение о биткоине, о других активах и так далее. Подписывайтесь на канал, если не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.